Всем приветик. Тема. чувство женщины. Выбираем, смотрим. Веселье. Женщина находится в веселом настроении. Также хочет, чтобы веселье было вокруг нее. Чтобы никто не пустил Даже чтобы животные радовались. Всем пока.